Всем привет, меня зовут Лилия, я продукт-менеджер бренда Ремехов. Сегодня я расскажу вам про набор кухонных принадлежностей. Корн из 9 предметов. Мне кажется, он включает в себя все необходимые предметы в процессе готовки. Набор представлен в трех цветах. Бежевый, серый и темно-серый. Мне очень нравится бежевый цвет. Давайте на его примере рассмотрим, что же входит в набор из 9 предметов. А именно половник, шумовка, перфорированная лопатка, кулинарная ложка, ложка для спагетти, щипцы, гибкая лопатка и венчик. Также в набор входят очень удобные фиксаторы, три штуки. Фиксатор крепится на стальную часть навески, фиксатор приподнимает рабочую поверхность, и не пачкает стол. Столешница остается чистой, и вам не требуется дополнительных подставок или блюдец. Ручки очень удобные, с углублением для пальца. Рабочая часть выполнена из премиального пищевого силикона. Самое главное, он не пахнет. Силикон не деформируется и не плавится при температуре до 210 градусов по Цельсию. Хорошо подходит для использования с любыми антипригарными поверхностями, не оставляет царапин и порезов. Наши приборы можно использовать в посудомоечной машине. Кстати, в комплекте есть удобный стакан из нержавеющей стали для хранения всех предметов в одном месте. Также у нас есть набор из шести предметов, которые вы видите на экране.